Вы в прямом так вот. Я расскажу все-таки эту историю, на забавно. Значит, муж сказал, Настя будет жить со мной, я сказала хорошо. Мне кажется, что мы даже дня три даже не созванивались с ней. То есть, ну, вот они там как-то вместе тусовались. У него уже была к этому времени новая жена. Вот, они там делали ремонт, обустраивали квартиру, ну, в общем, как-то так. Настя очень активное участие в этом принимала. Через две недели он мне ее привез. Через полгода он сделал ей подарок на день рождения, и на этом все их общение закончилось навсегда. То есть он перестал проявлять себя как отец. Делайте так, как будет хорошо вам, как будет хорошо детям. Я не знаю, как точно ответить на этот вопрос. Готовых рецептов, к сожалению, нет. Если комфортно всем четверым в этой ситуации, то почему нет? Вы всегда можете принимать участие в воспитании детей, брать их поровну. Там, например, полгода дети живут с отцом, полгода живут с вами через, с вами, через день, через два по очереди. Если у вас нормальные остались отношения со своим бывшим супругом, в которых вы можете договориться, у кого сейчас живут дети, то я считаю, что это даже вполне нормальная ситуация. Ну вот как-то так. Они же не перестанут быть вашими детьми. <coughs> Давай, Ира, вопрос каверзный. Вопрос был такой, но полз, я смысл передам, что мол, очень просто вы отвечаете на вопросы, так и я могу. Ну, я даже не знаю, как ответить, <смех>, честно говоря, <смех> на этот вопрос. Знаете, я всегда говорю: Ну, на похожие вопросы, я говорю так: почитайте отзывы. Я когда читаю отзывы, вот особенно марафона Автор жизни, жизнь без чувства вины там, и та же матрица стройности, когда у людей меняются, у тысяч людей меняются жизни. На 180 градусов налаживаются отношения, изменяют, ну, люди становятся счастливыми. Знаете, я говорю, вот вы так можете. Окей. Делайте, вот сделайте точно так же: не надо лучше меня. Вот просто точно так же сделайте. Помогайте другим людям изменять их жизни, становиться счастливыми. И я поклонюсь вам за это. И буду аплодировать и скажу: Браво! Вы делаете мир лучше я вам искренне этого желаю так следующий вопрос муж постоянно всем вокруг недоволен всех вокруг критикуют все для него тупые уроды ко мне такого нет меня уважает и любит но такое отношение к жизни меня угнетает знаю что сама такого выбрала Тоже не знаю, как <свят> ответить на этот вопрос, работайте над собой, и вы можете просто приводить ему примеры, знакомить его с позитивным мышлением. И если он увидит, что жизнь меняется в лучшую сторону будет научиться видеть лучшее в жизни, то это, безусловно, принесет новых красок в вашу жизнь. Но с другой стороны, если ему так комфортно, и вы да, вы его такого полюбили, и вы за такого вышли замуж, то, может быть, имеет смысл оставить его в, ну, в его привычном поведении. Если вас это угнетает, говорите с ним об этом. Скажите, как его зовут? там Я не знаю. да Скажите «Я чувствую себя дискомфортно, у меня портится настроение». То есть важно еще формулировать, как вы это будете говорить. «Я хочу, чтобы было по-другому», «Я хочу, чтобы было светло, радостно, чтобы мы были счастливы» и так далее и тому подобное. С собственным примером и правильной формулировкой своих желаний все можно изменить. Так, «Раньше сама была такой... Сейчас стараюсь быть на волне позитива и позволять всем такими, какими хотят. Как не угнетаться такого его поведения?» Как не угнетаться от а такого его поведения? Ну, принимайте его таким, какой он есть. Либо, ну, просто не обращайте внимания. Я понимаю, что легко сказать, да, и тяжело сделать. Но либо вы принимаете его такое поведение, либо идите вместе с ним как-то помогать ему развиваться, не нарушая границ. Это довольно сложно. Только собственным примером и любовью. «Муж практически не обеспечивает семью. Финансовый кризис уже лет пять в семье. Но на этом фоне отношения между нами испортились. Такое ощущение, что живу с ним только из-за детей. Как понять, стоит ли уходить?». Я вчера только разговаривала на тему финансовых взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Опять повторюсь, у меня с мужем сильно раздельные кошельки. И я живу с ним не из-за ребенка не из-за денег не из за жилплощади у меня все это ну, есть да я не нуждаюсь приблизительно ни в чем я живу с ним потому что я хочу с ним жить вот единственная причина по которой мы вместе потому что мы хотим быть вместе друг с другом все это единственная причина я если муж ваш зарабатывает столько сколько вас не устраивает значит зарабатываете вы столько, чтобы это вас устраивало жить с партнером, потому что он зарабатывает достаточно денег, я считаю, это в сегодняшнем дне это, как вам сказать, это потребительское отношение, но вот как-то так если вы изначально выходили за него замуж для того, чтобы он вас обеспечивал да, и рожали ему детей, то это невыполнение с его стороны договорных обязательств. Но все же я за то, чтобы жить, потому что вы хотите с ним жить, а не потому что деньги. Деньги это важнейшая часть нашей жизни, к сожалению. Деньги. Ну, это, к сожалению, это данность. Значит, деньги это очень важная часть нашей жизни. И, к счастью, деньги это самый восполнимый ресурс. Вот восполниние ресурса, чем деньги, ничего нет. Другое дело, что деньги к нам приходят не с внешней стороны, а из нашего внутреннего состояния. Как только вы позволите своему мужу быть... Ну, ответите себе на этот вопрос да, «Я хочу с ним жить, потому что я хочу жить с этим человеком». Не потому, что он зарабатывает и обеспечивает, а потому что «Я хочу жить с этим человеком». И тогда ваше собственное личное финансовое благосостояние удвоится, утроится, а то и у десятирица, потому что наше финансовое благополучие исключительно в нас внутри, не приходит оно извне, нет работодателей, нет мужей, оно исключительно в нашем сознании. Возможно, я как-то запутано ответила. Я вас приглашаю на марафон расширения финансового сознания и Миритесь со своим мужем. Вот миритесь. Если вы его любите, то миритесь и меняйте свое финансовое положение вне зависимости от него. Я прямо искренне желаю каждому зарабатывать столько, сколько он хочет. И чтобы вы жили со своими близкими не потому, что вам, если вы уйдете, вам кушать будет нечего, а потому что вы любите этого человека, вы хотите с ним жить. Вот это экологично. Хорошо, другая ситуация. Он зарабатывает, он обеспечивает, но вы не хотите жить с этим человеком. Тоже сплошь и рядом эта ситуация. Это тоже токсичные отношения. Зачем? Ну вот как-то так. «Подвеску с ключиком хочу, как у тебя, от тебя». Аминь! Мы будем разыгрывать! выигрываем. «Здравствуйте! У нас сегодня машину ночью спалили. Как расшифровать такое послание?» мысли, действия, которые разрушительные, скорее всего, влекут за собой, мысли, желания, действия, которые влекут за собой материальные потери. Но, значит, вот покопайтесь в своем подсознании, в своих мыслях, спросите себя, что вы сделали или подумали, или захотели сделать не так что Вселенная у вас взяла деньгами. Поблагодарите, что деньгами, что все живы, здоровы, все целое. да. Это, поверьте, когда Вселенная берет материальным какими-то материальными вещами, это самое благоприятное, что только может быть. Сделайте выводы. Это вот то, что я писала недавно в посте. Это когда я сделал какую-то фигню, или подумал даже, да, и вы пришли такие последствия. Осознала, что чувствую себя недостойной внимания богатых мужчин. Что это? Это, ну, я даже думаю, на какой больше марафон: на финансовый или ключ, или же на автора жизни. Даже, наверное, на автора жизни. Это зачем богатые мужчины, опять-таки, да? вот вопрос наверное больше на автора жизни даже приходите так я всегда считала что богатые наверное мужчины не для меня Но... это все вообще девочки это все ограничивающие убеждения с этим можно работать как начать себя любить мы на «Матрице стройности» очень много э, об этом говорим, ну и на «Авторе жизни» тоже. А, учитесь распознавать свои истинные желания и идти им встречу. Так, давайте мы будем, наверное, заканчивать. Я Можно уже написала, с... что да. на те вопросы, на которые мы не успеем ответить, мы потом... Э, их ответим заскринила. в комментариях. Да, да. Ответим в комментариях, да. да, да. Стоит ли общаться с бывшим из-за ребенка, давать им общаться или лучше отпустить, и не навязывать. Совершенно однозначно не навязывать, но не мешать, если у него будет в этом потребность. Вот так. Ну что ж, дорогие друзья, я вас благодарю за внимание. Мы были с вами полтора часа. Спасибо вам большое. Вопросы все записаны. Все, на все вопросы ответим. записаны. Мы ответим в крайнем случае в комментариях. Спасибо вам большое до скорых встреч. Хорошего вам. 14 февраля. Будьте с любимыми! Пока!